Доброго времени суток! Сегодня мы с вами подробно разберем маркетинг нового проекта Королевский бриллиант. Всего в данном проекте 4 партнерские программы, которые взаимосвязаны между собой. То есть вы можете начать в любой из 4 программ, но постепенно вы будете потом находиться во всех программах и соответственно зарабатывать везде параллельно и одновременно. Деньги в партнерских программах распределяются между партнерами. Здесь очень высокая доходность маркетинга для того, чтобы хватило и на дом, и на автомобиль, и на путешествия. Автоматические выводы. Нет обязательных ежемесячных закупок, то есть вход единоразово. То есть заходите в одну программу постепенно, автоматически переходите во все остальные программы без каких-то дополнительных оплат. И также здесь есть система кайма и клоны. Клоны, как многие уже знают, это наши дополнительные логины в системе, которые помогают нам получать постоянный доход. Система кайма это дополнительная функция клонов. То есть в каждом, каждый второй клон в матрице, он автоматически блокируется и его не нужно закрывать. То есть он встает, кому-то помогает, соответственно двигается, в смысле двигает кого-то. Но его не нужно будет уже закрывать Он просто помог, ускорил движение, обрезал юбку и все Дальше на этом его функция заканчивается И вот благодаря количеству таких вот клонов да, Будет соответственно обрезание юбки Увеличивается количество помощи для партнеров Соответственно увеличивается возможность получения переливов Давайте теперь перейдем к самим маркетингам И рассмотрим все это подробнее Первый маркетинг это программа мини куб. Вход в программу 400 рублей, 50 рублей на развитие проекта и 350 рублей в программу. То есть 50 рублей оплачивается Единоразово Независимо от того Какую именно программу вы приобретете То есть какая первая программа У вас будет куплена да, За эту программу будет заплачено дополнительно 50 рублей Но если вы дополнительно захотите какую-то еще программу Докупить, да, не дожидаясь автоматического Перехода, уже 50 рублей платить Не нужно будет Здесь у нас работают а, система клонов И система кайма Доход идет от 1000 рублей Постоянно за счет еще и дополнительно не только клонов, да, но и реинвеста. Автоматический переход в программу D-Travel. Одноуровневый реферальный бонус. Матрицы здесь у нас тринарные, не делящиеся. Первая матрица, то есть вход 350 или 400, если 50 рублей еще не заплачено. Первая матрица, она полностью накопительная. Плюс 50 Рублей реферальный бонус То есть одноуровневый реферальный бонус Тысяча для перехода во вторую матрицу Во вторую матрицу Закрыв первое место Вы получаете 1000 рублей на вывод Второе место Если вас еще нет в программе D-Travel, то это 1000 уходит На активацию программы d а В дальнейшем Если у вас будут клоны или реинвест То вы со второго места Всегда будете получать 1000 рублей на вывод Третье место это идет реинвест, он идет под свою структуру, да, то есть под своих людей, слева направо, сверху вниз, как положено. Дальше перейдем, программа D-Travel, то есть если это ваша первая программа, то плюс 50 рублей на развитие проекта. Доход здесь от 112 тысяч рублей, постоянно за счет клонов, также клоны, система Кайма. Автоматический переход в программу D-Авто. Трехуровневая реферальная программа. Возможность покупки дополнительных мест, возможно покупки любой матрицы без приобретения предыдущей. То есть здесь у нас Detrail во всего у нас 6 матриц. Да, вы можете купить, например, первую матрицу, если вам необходимо, да, там третью или четвертую. Здесь также у нас идет тренар, не делящаяся матрица. Первая матрица полностью накопительная, то есть вход 1000 рублей, полностью закрыв 3 места, 3000 рублей это переход во вторую матрицу. Во второй матрице, закрыв первое место, вы получаете 2 клона в первую матрицу D-Travel и 2 клона в программу MiniCube. То есть, если у вас, допустим, еще нет мини-куб, вы сразу начали с программы D-Travel за 1000 рублей, да, то вы в любом случае отправитесь туда под своего куратора, если куратора нет, то там выше-выше-выше, кто там по, по, выше находится у нас, да, и в любом случае там окажетесь, и там тоже будете зарабатывать, потому что и ваши партнеры потом будут туда переходить, и соответственно в дальнейшем, дальше ваши клоны со следующих программ тоже там будут, то есть это э, стабилизирует нам постоянный приносит постоянный доход, пока мы вот идем за большими деньгами туда выше. Трехуровневый реферальный бонус да? То есть, а, есть вы, например, да, и над вами есть куратор Над ним есть еще куратор и еще куратор Соответственно, ваш куратор получит 150 рублей а 100 рублей получит куратор-куратора. И 50 рублей там куратор-куратор-куратора. да, То есть трехуровневая реферальная система. Точно так же да, вы со своего личника получите 150 рублей. С личника-личника 100 рублей. С личника-личника-личника 50 рублей. Когда вот они точно так же закроют по первому месту во второй матрице программы D-Travel. Второе место закрывается. Получаем 1000 рублей на вывод. И 5000 рублей накапливается для перехода в третью матрицу. Давайте немножко разберем систему Кайма. Вот мы получаем два клона в первую матрицу d -Travel. Один клон, да, поскольку он получается самый первый клон, он будет двигаться и зарабатывать наравне с вашим основным местом. Второй клон автоматически заблокируется первой матрице, да, то есть кому-то поможет, кому-то подвигается, но его уже закрывать не нужно будет, не нужно будет тратить на него дополнительные ресурсы. Его главная задача это помощь и ускорение процесса. Точно так же вот эти два клона и в мини купе Первый остается для заработка, второй блокируется. Переходим в третью матрицу. С первого места мы еще два клона получаем. Первую матрицу d еще два клона в мини-куб. Также идет реферальный бонус. Когда мы закрываем второе место, получаем 1000 рублей на вывод. Дальше у нас идет накопление с матриц, да, и тысяч рублей это для перехода в четвертую матрицу. В четвертой матрице первое место, это уже 4 клона в первую матрицу d и еще два клона в мини плюс реферальные бонусы. Второе место 3000 рублей на вывод. И вот с матрицы накапливается 25000 рублей для перехода в пятую матрицу. Здесь у нас идет также первое место 6 клонов в первую матрицу. 4 клона в мини-куб. То есть там у вас в любом случае уже дополнительно идет заработок 2000 клонов рублей да ну судя по количеству клонов, даже без людей а с учетом людей вы там уже наверное бы 6 тысяч заработали да, плюс реферальный бонус и плюс еще со второго места 7000 рублей на вывод остальное накапливается то есть 60 тысяч рублей у нас для перехода в шестую матрицу последнюю здесь у нас чуть чуть посложнее то есть закрывается первое место вы получаете 8 клонов в первую матрицу, 4 клона в мини-куб, реферальные бонусы распределяются, и вы получаете 50 тысяч рублей на вывод. Итак, за каждое место. Единственное, что с последнего места, если вас еще нет в программе d да, то эти 50 тысяч рублей идут на активацию программы d авто Если у вас уже все, то есть вы в d авто есть, соответственно с третьего места вы также получаете 50 тысяч рублей на вывод. Вот такой вот интересный у нас Маркетинг И еще давайте сразу разберем систему Каймера Смотрите, допустим вот Первый клон у нас там ушел мы Уже решили, да, первый клон у нас Пошел за заработки, так же как в основной логин Второй клон у нас заблокировался да. Но со второй матрицы Там дальше, мы же еще С третьей уже, мы же еще клонов Получили, да, точно так же Один блокируется, один для заработка Но когда вот этот вот Получается, когда у вас в системе появляется, например, во второй матрице у вас появляется второй клон, он тоже блокируется, да? То есть первый клон, по сути, всегда идет, зарабатывает, а дальше клоны уже распределяются. И то есть блокировка будет идти полностью во всех матрицах. То есть не блокировка, а именно обрезание юбки, не только в первой матрице. Но в основном в первой и постепенно, постепенно еще и в последующих матрицах. Программа d -Auto. Вход в программу 50 тысяч. Плюс 50 рублей, если вы до этого не оплачивали. Доход уже идет от миллиона рублей. За счет клонов постоянно. Да? Также клоны, а также система Кайма здесь работает. Автоматический переход в программу D-House. То есть там за то, чтобы, на, за, за то, чтобы заработать на недвижимость, уже соответственно ничего дополнительно платить не надо. Мы просто автоматически туда перейдем. Также остается трехуровневая реферальная программа. Точно так же возможности различных покупок. Также матрицы у нас тринарные, не делящиеся. Здесь всего 4 матрицы. Вход до да, 50 тысяч. Первая матрица накопительная. 150 тысяч, переход во вторую матрицу. Вторая матрица. Первое место мы закрываем. И у нас остается, получается, 2 клона опять в первую матрицу, где авто. 4 клона в дитревел и 4 клона в мини-куб. То есть даже если вы решили начать только с автопрограммы да, Вы в любом случае появитесь и тут и тут И там будут дополнительно еще зарабатываться денежки Вот такой вот здесь у нас дополнительно Трех реферальный бонус да, 3000, 1600 рублей Закрывая второе место получаем 40 тысяч рублей на вывод Третье место тут идет накопление со всех мест То есть 300 тысяч рублей у нас для перехода в третью матрицу Третья матрица. Также первое место закрываем. Опять клоны туда, клоны сюда, клоны туда. Реферальный бонус. Со второго места у нас 90 тысяч рублей на вывод. И третье место это 700 тысяч рублей переход в четвертую матрицу. Четвертая матрица. Также получается, как у нас было в d да, То есть за каждое место мы получаем и клонов. И сюда, и клонов туда, и клонов в мини куб И реферальный бонус идет И по 550 тысяч рублей с каждого места на вывод Если вас нет в программе D-House Значит с третьего места денежки автоматически идут на активацию этой программы Если вы уже есть, то дальше в дальнейшем ваши клоны да, уже будут получать эти деньги на вывод Программа D-House это для заработка на недвижимость. Вход в программу 550 тысяч рублей. Доход от 13 миллионов. Также постоянно за счет клонов. Также клоны, также система Кайма. Точно так же трехуровневая реферальная программа. Тоже тренар, матрицы не делящиеся, Всего 4 матрицы. Первая матрица. Первое место закрылось, 150 тысяч рублей на вывод. Остальное полтора миллиона рублей, это переход во вторую матрицу. Вторая матрица. Первое место мы закрыли, получили два клона нашу первую матрицу, два клона в D-House, 30 клонов в D-Travel, 20 клонов в мини Куб и реферальный бонус. То есть, соответственно, то есть, даже если вы начнете только с, не с первой, да, а с четвертой программы только начнете, вы все равно будете начнете зарабатывать и в других программах. Дальше второе место, 200 тысяч рублей на вывод. Третье место, тут 3 миллиона накапливается для перехода в третью матрицу. Третья матрица. 4 клона в первую матрицу, 6 клонов в D-Auto, 50 клонов в D-Travel, 40 клонов в Да, То есть в любом случае там у вас уже есть клоны, там есть свои люди. С учетом количества клонов в любом случае получается, что... Когда вот вы закрываете первое место, вы все равно какой-то доход получите там с тех маркетингов. Да? То есть не думайте, что тут всего за одно место получаете на вывод. Нет, благодаря клонам и обрезанию юбки у вас будет движение еще и в тех маркетингах. И соответственно там будет, будет какой-то доход где-то с клонов, где-то за счет партнеров, где-то за счет движения и перехода в следующую матрицу. То есть вот так вот все распределено, что пока вы накапливаете себе на вашу мечту, на путешествия на автомобиль на недвижимость да вам все равно будут капать деньги хоть с какой-нибудь до программы до да упадет с того же мини копа там на 40 клонов сколько можно считать и тысяч заработать да пока вы идете к своей цели, пока вы идете к своей мечте. И вот такой вот уже у нас красивый э, реферальный бонус. 50 тысяч, 20 тысяч рублей и 16 тысяч рублей. Закрывая второе место, вы получаете 350 тысяч рублей на вывод. И 6 миллионов это накапливается для перехода в четвертую матрицу. Здесь у нас на этом, пожалуй, вроде как и заканчивается, а вроде как и не заканчивается. Да? Последние три места. Вот мы закрываем... Каждый из них и за каждый из них мы получаем 2 клона в первую матрицу Ди Хаоса, 6 клонов Ди Авто, да, то есть с каждого места по 6, по 50 клонов Ди Тревел, по 40 клонов Мини Коу, а, вот такой вот у нас красивый реферальный бонус 80 тысяч, 40 тысяч, 16 тысяч и за каждое место мы получаем 4 миллиона 400 тысяч рублей на вывод, то есть за каждое закрытое место. То есть и соответственно в любом случае при этом идет у нас движение и заработок в других программах абсолютно параллельно То есть беря с собой только одну команду, да, вы зарабатываете сразу со всех четырех маркетингов И при этом зарабатываете себе и на машину, и на путешествие, и на какую-то недвижимость, там дом, дачу, что вам больше всего нравится Давайте немножко подытожим таблицы, да, то есть мини куб всего две матрицы Общий доход от 1000 рублей, да один а, клон, это как, ну, реинвестный который, да, но с учетом того, что еще приходит склон из других программ, да, он здесь не один Реферальный бонус 50 рублей D-Travel 6 матриц, доход от, 100, от 112 тысяч рублей 60 клонов, которые у нас идут и в D-Travel и в мини-куб. Реферальный 3 300 d авто всего 4 матрицы, доход от 1 миллиона 200 тысяч рублей 86 клонов, которые идут и в D-Auto, и в D-Travel, и в Minicube. Соответственно, там еще дополнительно клон рождается. То есть, это у нас сводная статистика по одному единственному логину. А не забывайте, что у нас тут получается очень много этих логинов. Да? Часть, конечно, для эм, закрытия юбки, но все равно они постоянно... То есть, клоны же тоже двигаются. Клоны точно так же приносят деньги и точно так же приносят дополнительных клонов. Реферальный бонус 118 тысяч рублей. И D-House тоже 4 всего лишь матрицы. Доход от 13 миллионов рублей. Клонов 448, это только с одного логина, да, которые идут и в D-House, и в D-Auto, и в D-Travel, и в Минику, Приносят доход полностью по всем маркетингам и по всем программам. Всем спасибо за внимание, приходите, зарабатывайте, какие-то подробности по маркетингу всегда можно узнать в чате, в котором вы находитесь. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.